Перейдем э, к шаблонам и снимшотам. Для этого я себе сразу открыл здесь несколько страничек. Это наша база знаний. Здесь можно найти э, все инструкции, там и видеоинструкции, текстовые инструкции. Задать в поиске, набрать э, любой э, функционал, и появится статья. Там можно будет все почитать. Сейчас мы говорим о шаблонах и отличие от снимшотов. Когда вы загружаете снэпшот, шаблоны, перед вами появляется вот такое окошко. Здесь у вас есть две вкладки «Templates» и «Snapshots», «Шаблоны» и «Snapshots». Шаблон включает в себя все цветовые настройки графика, а также индикаторы. А «Snapshots» включает в себя шаблон графика, все графические объекты, нанесенные на график. Также таймфрейм, тип графика. То есть, по сути, снапшот это более полноценный шаблон, можно так сказать. И если вы сохраните снапшот, то вы сохраните все стрелки, все уровни, также таймфрейм, на котором был этот шаблон сохранен. Поэтому, если вы работаете с шаблонами и хотите его сохранить, то лучше делать это при помощи снэпшотов. Тогда вы будете сохранять всю информацию, которая у вас есть на чарте. В этом есть главное отличие снэпшота от шаблона. Как добавлять и использовать шаблоны, как загружать их. А Что важно знать перед использованием шаблонов? Я уже говорил о трех параметрах, которые влияют на рынок, на изменение рынка, фазы рынка. Это был третий пункт. И также очень важно еще использовать различные а, таймфреймы. Для чего это нужно? Это нужно для полноценного анализа рынка. То есть а, если вы используете только шаблон в отрыве от контекста, вы рискуете часть сделок совершать а, не совсем адекватных относительно контекста рынка. Как вы видите вот на скрине, здесь идут, идут три графика. Слева минутный, посредине часовой, справа дневной график. И на минутном графике у нас на этом участке явный тренд вниз, причем с коррекциями, с откатами, с импульсами. На часовом графике у нас уже этот импульс, это просто как одна волна идет такая, которая в себе заключает несколько свечей с остановкой. А на дневном графике абсолютно другая картина, это движение нисходящее, это очень похоже на небольшой откат перед продолжением роста. То есть, если вы, например, смотрите только минутный график в отрыве от контекста, вы здесь можете, например, искать точку входа на продажу, потому что вы считаете, что рынок снижается. Хотя, если посмотреть на дневной график в этот момент, то есть большая вероятность того, что идет восходящее движение вверх, и интереснее как раз искать покупки. Я это говорю к тому, что вам стоит всесторонне смотреть на рынок. И один из вариантов, который вы можете использовать, это использовать разные шаблоны. То есть пытайтесь смотреть на рынок с разных сторон. Это относится больше к анализу, наверное, на рынке. Потому что если у вас есть какая-то конкретная стратегия по конкретному шаблону, то, естественно, вам нужно соблюдать правила этой стратегии.